Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите мне представить ну, наш такой небольшой опыт Забайкальского края в развитии телемедицинских консультаций. У нас, как предыдущий докладчик говорил, тоже такие же примерно особенности нашего региона. Это довольно большая площадь, около 431,5 тысяч квадратных километров. На этой большой площади довольно низкая плотность населения. Численность нашего края – это всего миллион сорок три на 2022 год и плотность населения – всего 2,3 человека на квадратный километр. Также низкая транспортная доступность, особенно в северных районах. У нас есть районы, куда летают только вертолеты два раза в неделю. Большая удаленность населенных пунктов от районных больниц и краевого онкологического диспансера – и, в общем, совокупность всех этих факторов определила необходимость внедрения консультаций с применением телемедицинских технологий, в частности, именно регионального, регионального уровня. С 2012 года в нашем диспансере введен в эксплуатацию новый хирургический корпус. У нас развернуты на данный момент 332 круглосуточные койки, 42 койки дневного стационара. Также у нас полный спектр диагностических процедур. Практически полный спектр. Мы выполняем все виды лечения, за исключением нейрохирургической помощи. Она у нас осталась в многопрофильной клинической больнице. Лечим мы, ну, как я уже сказала, практически все нозологические формы, по которым очень часто случаются спорные моменты. И здесь как раз у нас возникает необходимость именно теремистических консультаций с медицами. Этим мы очень активно пользуемся. Также в Крае у нас онкологический диспансер, это монополист в оказании онкологической помощи именно специализированный. Хоть и развернуто у нас на данный момент 4 ЦАОПа в Крае и 30 есть центральных районных больниц, но, как правило, вся специализированная медицинская помощь оказывается именно у нас. Немного по статистике. Заболеваемость и смертность онкологическими заболеваниями у нас, в принципе, без устойчивой тенденции к снижению, но, в общем-то, она несколько ниже, чем средний по Российской Федерации. В структуре э, межполовой да, такой заболеваемости у нас э, у мужчин на первое место в 2020 году вышла предстательная железа, вонхи легкие у нас вышли на вторую кожу, на третью, а вот э, это было ожидаемо. А вот в структуре женской заболеваемости у нас впервые новообразование кожи вышли на, второй, на второе место после молочной железы. Раньше все-таки там стояла шейка матки. А вот по смертности у нас остается в принципе так же, как и ранее. То есть на первом месте у мужчин это трахея легкая, предстательная желудок далее. И по женской структуре смертности молочная железа, бронхолегочная система и шейка матки, в общем-то, как обычно. Итак, в чем мы увидели преимущество телемедицины, внедрили мы ее впервые, конечно же, скорее всего, как и все регионы другие, когда пришла необходимость в связи с ковидной инфекцией, с распространенностью с эпидемией, с пандемией, вернее, необходимость возникла у пациентов консультировать очень активно, потому что мы не прекращали оказание онкологической помощи все это время. В преимуществах телемедицины мы увидели, конечно же, это доступность, это экономическая, безусловно, эффективность, и это, безусловно, улучшение качества оказания медицинской помощи. Также это определенно пожелание пациента. Они это очень быстро поняли, так как им не приходится затрачивать денежные средства на дорогу. Мы проживаем в тысячах километрах от Москвы. Поэтому для наших пациентов это довольно затратно на консультации летать. И, в общем, это очень быстро поняли и доктора, и пациенты, и стали очень активно этим пользоваться. Какие мы преследуем цели? Естественно, это уточнение определения диагноза, определение тактики ведения больного и прогноза его, решение вопроса о возможном переводе в профильный стационар. Это в основном, естественно, на региональных телеконсультациях. Ну, а также мы активно пользуемся пересмотром результатов инструментальных морфологических исследований. В МИЦАх мы просим пересмотреть наши исследования, а для наших на региональном уровне мы являемся таким, можно сказать, референс-центром. В двадцать втором году, если посмотреть с 2020 года, мы видим значительное увеличение, прям стойкая тенденция к увеличению случаев оказания телемедицинских консультаций в НИЦ. Но это, естественно, связано именно с экономической эффективностью, с доступностью для наших пациентов. В структуре медицинских организаций, куда мы чаще всего направляем, на первое место выходит онкологии имени Блохина. Это, естественно, обусловлено тем, что онкологии имени Блохина является нашим куратором и практически 100% наших закупок в первую очередь отправляются именно туда. Также у нас в структуре находится детское отделение, отделение детской гематологии и онкологии, поэтому у нас довольно большой процент направления на телеконсультации в имени Дмитрия Рогачева. В МИЦ гематологии, учитывая то, что у нас отдельно выделено отделение гематологии и химиотерапии, то есть отделение гемобластозов. А также довольно часто мы направляем, как вот сказала Анна Николаевна, да, пользуемся ромашкой и отправляем сразу одного пациента в несколько МИЦ. Получаем очень интересные зачастую результаты, которые порой несовместимы между собой. Но тут спасибо огромное когда мы созваниваемся с ними, это всегда ответ, это, в общем-то, всегда полноценные решения, которые нам помогают принять, и, в общем-то, значит, значительно улучшается дальнейшая тактика ведения, его она становится определенно лучше, так скажем. По структуре направлений по Именно... В... на первом месте у нас все-таки молочная железа. Казалось, это визуальная локализация, совершенно непонятная, но, как правило, разные фигуры, возраст женщин, разное течение заболеваний и так далее. Но самое главное, что для нас сейчас, почему именно такой процент пациентов направляется в МИДС по этой локализации, это несоответствие рекомендаций в русско-клиническим рекомендациям, размещенным в рубрикаторе. Это касается и тактики лучевой терапии, и тактики в некоторых случаях лекарственной терапии и так далее. Поэтому нам иногда приходится обращаться за телемедицинской консультацией с целью определения к чему-то единому, чтобы прийти. На второе место выходит у нас это центральное поражение центральной нервной системы. И далее это поражение мягких тканей, в общем-то, наверное, как везде, потому что мы обязаны направлять лечение, тактика лечения у этих пациентов определяется только после консультации телемедицинских. Есть, конечно, и другие нозологии, они в меньшем проценте случаев. Ну вот это, так скажем, три основных ведущих. У нас... На региональном уровне на данный момент существует, к сожалению, большому только консультации врач-врач. У нас, как я сказала, 30 ЦРБ, у нас есть ЦАОПы, 4 ЦАОПа. Между нами ежедневно производится телемедицинское консультирование пациентов. Если посмотреть на количество проведенных телеконсультаций с 2020 года по 2022, видно кратное увеличение. В структуре направлений по нозологическому профилю на первое место у нас выходит опухоль головы и шеи. Но, к сожалению, обусловлено это только тем, что у нас кадровый дефицит в диспансере специалистов этого профиля и мы не можем организовать полноценный поликлинический прием на данный момент сейчас, поэтому заведующий хирургическим отделением патологии головы шеи взял на себя такую ответственность и консультирует все 100% случаев пациентов, направленных на телеинсульскую консультацию. Часть это, конечно, диспансерное наблюдение, и, в общем-то, довольно, по-моему, 64%, процента из этих пациентов он впоследствии госпитализирует к себе в отделение на первичную хирургическую помощь. На второе место у нас выходит окухолитуракоабдоминального профиля. Обусловлено это в основном тем, что после пневмонии, особенно связанных с ковид-инфекцией, у пациентов наблюдается много случаев различных фиброзных изменений в легких, которые зачастую требуют какой-то диагностики. Этот процент резко увеличился у нас с 2020 года таких пациентов. Также опухолемочеполовой сферы и женской репродуктивной системы, но они уже намного меньше процент занимаете, не менее есть, они консультируют. А как у нас происходит региональная телеконсультация? Вот сейчас очень интересно было выслушать коллег. А у нас есть не кураторы, у нас назначены доктора по профилю. То есть у нас есть специалист, который отвечает только на торокоабдоминальные нозологические формы. У нас есть специалист, который отвечает за гинекологию, есть специалист, который отвечает за гемобластозы и различные там гематологические изменения в центре. То есть это приходит все. Сейчас все это стекается ко мне. Пришлось это сделать. То есть, у нас, к сожалению, центр телемедицины пока еще не оформлены. Это у нас сейчас в процессе, в том числе и в плане нормативной документации. Я раздаю консультантам, все это потом стекается, перепроверяем и, в общем-то, сразу же принимаем решение по возможной госпитализации, определяем, куда мы этого пациента госпитализируем, согласовываем все условия и так далее. Но чтобы нам... А и еще эти доктора, которые у нас отвечают за проведение региональной телеконсультации, консультанты непосредственно они у нас получают стимулирующие выплаты, они заинтересованы и в качестве ответа, и в скорости ответа. То есть у нас, как правило, ответ, независимо от того плана, этой телеконсультации, это неотложное. Как правило, мы не превышаем 24 часов, стараемся отвечать в течение суток. Что бы хотелось улучшить? Со стороны федеральных телемедицинских консультаций все-таки хотелось бы улучшить сроки у нас приходится иногда ждать ответа до 3-4 недель. В основном это, вот, как сказала Николаевна, больше связано с медицинами Блохина. Все понятно, очень большой поток в данном учреждении и огромная благодарность специалистам с медицинами Блохина по телемедицинской консультации что в любое время, когда мы звоним по телефону, откликаются и отвечают буквально в первые 1-2 часа, в том случае, если нам нужно срочно принять решение по больному, вот по телефонному звонку. Также очень большая просьба именно к МИЦ, когда они осуществляют с нами телемедицинскую консультацию. Рекомендации по лекарственной терапии давать все-таки в соответствии с клиническими рекомендациями. Мы, к сожалению, обязаны их выполнять. У нас это очень строго контролируется. Нас за это очень серьезно штрафуют. Поэтому, ну, либо пусть это будет консилиум, то есть это не должно быть назначение одним человеком, именно лекарственная терапия. Это, либо это консилиум, либо это врачебная комиссия. То, что мы обязаны будем выполнять на основании вот федерального Законодательство. А также большая просьба соответствовать в назначениях группировщику КСД по оплате. Там важны даже дозировки. А недавно да, у нас был такой случай, когда пациентке назначена была доза. Препарата, которая была где-то да в научных исследованиях, по результатам научных исследований было доказано, что вот именно такая дозировка, она приводит и к выживаемости, и к хорошему опухолевому ответу, но этого не в клинических рекомендациях, нет, этого нет, ни не в рекомендациях русско, этого самое главное нет в группировщике ТСГ, и нам не, просто не пройдет эта оплата, и пациентку мы полечим, ну, ну так скажем, себе. В убыток. Это тоже мы сейчас учитываем, потому что тарифы ОВМС в резко снизились в отношении лекарственной терапии. Нам нужно как-то ну, выживать, наверное, так скажем. А к региональным нашим телеконсультациям пожелание только одно, и оно, скорее всего, везде. А как вот предыдущий докладчик говорила у нас Ирина Анатольевна, что это низкая компьютерная грамотность в районах. У нас она не только компьютерная грамотность, у нас доктора совершенно не хотят соответствовать клиническим рекомендациям. То есть они не выполняют, на основании клинических рекомендаций у нас разработана маршрутизация региональная, где все это прописано, какой перечень обследований будет и так далее. Но у нас, к сожалению, это пока очень слабо и приходится переотправлять снова с требованием до обследования и решение по данному пациенту оно как правило, оттягиваться. Но ну, это вот основные наши проблемы. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.